Короче, я вангую, что это между 20 и 25 метров. Соответственно, вся длина между 40 и 50. Okay. Это мой приблизительный ответ. А интегралы не брать просто.